к стоматологу по острой боли или по любой другой причине, которая вас волнует, вы можете нажать на ссылочку под этим видео. Мы вас ждем, приходите, мы вам поможем.